Нахожусь в Батайске. Ремонт замка зажигания в экстренной ситуации на выезде. Чего только тут у нас нету. Сейчас посмотрим, что из этого получилось. Или получится, или не получится. Я люблю тебя,